Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем вот с таким вот стареньким топориком. Попался он мне, конечно, прожил он, видимо, какой-то хороший срок, нехорошее использование. Вот такой металл еще вроде бы ничего, но не знаю. Откололи, видите, тут уже все. И насажен как-то был он непонятно. А решил я сделать пересадить его интересным способом, который показался не один из самых лучших, которых я пробовал. Вам всем приятного просмотра, поехали! Как видим, тут ручка даже была без чего-то, без какого-то клина. Немножко нужно привести его в человеческий вид. В общем, немножко жало, навел на гриндеринг грубо, сейчас пришло было вот эти части, наверное, все-таки сделаю шлифовальной машиной. Друзья, в общем, цели у меня не было, дополировать его до блеска, а просто немножко убрал ржавчину, придал ему внешний вид, сейчас здесь уберем, еще внутри надо, что нужно будет убрать всю ржавчину. Друзья, в общем, все жаждно убрал, здесь по краям немножко сгладил, чтобы ручка лучше заходила. А, прикупил вот такую вот березовую ручку, она сюда, конечно, не входит, немножко нужно подточить. Но подточить нужно так, чтобы она заходила прям плотно с забивом. Обточу немножко на гринвере. Вот так вот ручку обточил, она вот здесь сначала немножко вставляется, но ну, а дальше только забивать. Но ну, забивать мы ее пока не будем. А, Возьмем кусочек резины чуть-чуть подзабьем а дальше не забивается она просто будет амортизировать ее так что нет не для забивки надо чем-то запрессовать друзья пришлось вытащить забыл немножко нужно смазать чтобы лучше заходило. я использую обычную смазку ритол. Ну, а дальше также все как по первому случаю добавляем и немножко наживляем потому что она будет амортизировать у нас особо не зайдет Конечку идет, заходит. С дом подниму. А, на нас уже все вышло. Вот так это выглядит. Не правда, немножко ручку подмял. Эта фигня, мы ее обточим, зато она запрессована. Можно, конечно, каким-нибудь гидравлическим прессом это сделать. Ну и таким вот усилием. Упор был в сваю вкрученную и подложка. И ломом, при помощи лома, и рычагом задавил хорошенько. Теперь она точно никуда не денется. Лишнее обрезаем. Теперь только если сломается, но ну, сломается в другом месте, но точно не вылетит. Часто обработаем и также обработаем ручку. Ну, топор я подточил немножко, не пытался его сделать добритные остроты, но так, чтобы хотя бы можно было стругать. Сейчас теперь сделаем ручку, как всегда, воском. Нагреем немножко ручку, нанесем воску и также еще немножко нагреем. хорошенечко вытираем все ручка у нас хорошо пропитана и красим Все, оставляем это теперь сохнуть. Друзья, по итогу у нас получился вот такой вот топорик. Я думаю, теперь ему сносу нету. Здесь я не стал красить, потому что это режущая часть, рубящая часть, да, смысла ее нету. Здесь закрасил, чтобы меньше высыхал, меньше попадала влага. И я думаю, прослушать это теперь очень долго. Почему я так уверен? Я год назад точно так же, только забивал резинку. Видно, да, что здесь резина. Она уже по кругу у меня оббивается. Очень много было забито гвоздей. Молоток рабочий и до сих пор служит. И ни разу еще не слетел. Быстрее сломается, мне кажется, здесь, чем слетит с резины. Поэтому я 100% уверен. Тем более здесь я не забивал. Я здесь запрессовывал под большим усилием. Я думаю, прослужит это долго. Надеюсь, вам ролик был полезен, интересен. А вам, как всегда, хочу сказать огромное спасибо, что смотрите меня, что поддерживаете. Ну а вам я желаю всем крепкого здоровья, всех благ и всего-всего самого наилучшего. До новых встреч! Пока-пока.